Бизнес на мобильных приложениях. Бизнес настоящего будущего. Продажник, вот он сверху. Есть рекламное видео, по которому уже сразу понятно, что мы будем зарабатывать с партнерских программ. Ничего нового больше нам здесь не скажут. Я, конечно, не буду, блин, что-то говорить про этот говнокурс. Я просто скажу свое мнение по своей методику по заработку на мобильных приложениях. На самом деле все очень просто, вы просто идите в Admitat или в Mobile Offers, любую партнерскую программу, где есть мобильные оферы. Дальше получаете вашу партнерскую программу, партнерскую ссылку для скачивания, ну что Angry Birds допустим. Ну, тут может быть любое, любое приложение, какое вы там выберете. Дальше вы идете в группы ВКонтакте, тематические э, игровые, договариваетесь с администратором, что там за 50-100 рублей он сделает пост. С вашей ссылочкой, которую вы здесь получили. И вы отдадите сколько? 100 рублей. Будет, допустим, 10 заказчиков, А с каждой заказчики вы будете получать по 30-40 рублей. Вот вам и весь профит. Вот и все. А то, что написано в этом курсе, ну это, блин, полный шлаг. Поэтому делайте так, как я вам сейчас сказал, если вы хотите этим заниматься. Вот и все. Как бы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это обязательно. И не пропускайте следующие видео.